Продолжаем с Игорем славить нашего императора Павла I в песнях и очень много разных задумок. Вот появились уже баллады, появилась такая марш песня, исповедальная песня, которая сейчас прозвучала. И я задумал написать несколько гимнов в честь императора Павла. Вот сегодня премьера. Гимн, посвященный Павлу Первому. Стихи Игоря Гревцева. Мы с ним вместе трудились. Я расскажу буквально одну секунду. Я говорю, Игорь, давай писать гимны. Он говорит, ну а как писать, я не знаю. Не могу сейчас, когда это у него пауза такая творческая. Я говорю, а вспомни как. Жуковский написал слова гимна, нашего гимна царского. Боже, царя храни. Он говорит, а как написал? А вот он с Пушкиным беседовал, говорит, вот государь благословил написать гимн, а не знаю, как начать. А Пушкин говорит, Боже, царя храни. И говорит, ну давай первую строчку. А я прям так с воздуха. О, великий святой император! И, и пошло те Oh Субтитры